Здравствуйте! Сегодня рассмотрим, как поставить замок на входную дверь. Врезка замка в дверь своими руками не требует больших знаний. С чего начать? Начинаем с выбора, какой замок поставить – накладной или врезной. В данном случае будет показано видео по врезке внутреннего замка в двери. На высоте 90-95 см делаем отметку для врезки замка. Прикладываем замок двери и отписываем место расположения сердцевины, или так сказать личинки замка двери, и помечаем границы размера его. Прикладываем уголок и переносим отметки расположения замка на торец двери. Теперь по толщине дверного полотна вычитываем 14 мм. Это толщина замка и оставшуюся разницу делим пополам. Это дверное полотно толщиной 30 мм. Значит, отступая с краев обшивки двери по 8 мм, делаю отметки с двух сторон и соединяю их прямой поугольнику. Оставшуюся середину, предназначенную под замок размером 14 мм, мне предстоит высверлить или, так сказать, выдолбить. Но сперва необходимо просверлить отверстие для личинки замка двери маленьким сверлом. А потом расширяю его сверлом по размеру с сердцевины замка. Просверленные верхние точки отверстий соединяю продабливание их между собой, тоже сверлом. Если дверь новая, то это проделываем аккуратно с двух сторон, чтобы при выходе сверла не повредить облицовки двери. Теперь по месту ранее отписанного контура под замок намечаем фрезой диаметром 15 мм места сверления. Начинаем сверление отверстий с крайних точек расположения замка. Все отверстия просверлены, и теперь их предстоит выдолбить той же фрезой. Вот так выглядит это гнездо для замка. Ставим замок в это гнездо и отписываем по контуру планки его. Аккуратно делаем углубление 2 мм с и зачищаем его. Все. Теперь проверим как будет входить замок в это гнездо. Замок сел хорошо. Теперь проверяем и личинку замка двери. Все хорошо подошло. Закрепляем замок на саморезы и личинку двери болтом и душим в комплекте замка. Проверяем еще раз и убеждаемся в работоспособности врезного замка, установленного своими руками. Теперь можно прикручивать декоративные накладки личинки дверного замка, идущего в комплекте. Еще осталось мне отметить на коробке двери место расположения язычка задвижки замка. Выкручиваем ключом язычок замка и намазываем его краской или другим отписывающим материалом. Прикрываем дверь и вращением ключа будет отписана метка для сверления под язычок. Совмещаем накладку, идущую в комплекте, с меткой, отпечатанной при оттиске и обводим по контуру, куда будет входить защелка замка. Берем по размеру сверло и дрелью рассверливаем отверстие, в дальнейшем продавливаем его. Подчищаем стамеской это гнездо и закрываем дверь, для проверки на запирание ее замком свободное движение ключом запирает дверь на за задвижку значит все хорошо подогнано теперь берем накладку под защелку и отписываем ее по месту совмещая внутренние стороны с выдолбленным гнездом дверной коробки углубление под планку делаем аккуратно и прикручиваем ее на саморезы Вот так это выглядит. Закрываем дверь и проверяем на закрытие замком. Вся работа по врезке замка в дверь своими руками занимает около 30-40 минут. Надеюсь, это видео будет полезным, кто желает сам врезать замок, но не знает как. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то не забудем подписаться на канал, нажав на колокольчик, находящийся возле кнопки подписаться. Всем желаю удачи, всего доброго, до новых встреч на моем канале.